Планировал, что от уровня 47.25 мы можем увидеть разворот э и более, скажем так, существенное накопление. Вот в этой области, к сожалению, разворота мы не увидели. Э цена у нас отбилась. Смотрите, вот оно было движение. Вот был э более-менее значимый уровень сопротивления 46.45. От него э цена отбилась и пошла на пробитие 47.25. Вот это Хороший уровень сопротивления. Ну и как вы видите, практически сутки мы на нем флетили. Обращаю ваше внимание на то, что по цене 47.65 у нас прошел серьезный кластерный объем. Здесь скорее всего было закрытие позиций, возможно на какой-то спекуляции в связи с чем у нас цена резко откатила, но обращаю внимание на саму структуру вот этой свечи, тень достаточно большая, так что силы продавцов на данный момент нет, то есть не смогли не преодолеть уровень 47.25, такая м -м, легкая была спекуляция, чтобы снести вот эти стопы. Вероятность всего, то есть Прошел какой-то инсайт, позиция закрыли, цена откатила. Пока она откатывала, собирали всех продавцов, сняли плюс стопы ангистов. И, как мы видим, сейчас она торгуется выше этого уровня. Данный уровень у нас фундаментальный. В связи с чем искать покупки от него можно достаточно, скажем так, стабильно, качественно. Если мы немного детализируем, то 47.25 и 47.15 хорошие на данный момент уровни вот эта вот область для поиска лонгов для поиска покупок цель остается неизменна то есть мы смогли на данный момент закрепиться выше 47.25 следующая цель у нас на очереди 48.35 и 49.15 Поско... посмотрим как как быстро мы до них дойдем опять же таки смотрите смогли мы преодолеть вот этот хай обновить его на данный момент мы закрепились обращаю ваше внимание на 48 есть хорошая останавливающая лимитка и все что выше 48.35 поэтому и мое мнение что до вторника выше 48.35 мы цена дойти не сможет за, за два последующих дня так что совет на пятницу и понедельник. Ищем покупки в районе 47.15 и 47.25 с небольшим стопом, с целью 48.35. Если цена сможет закрепиться ниже 47.25, <coughs> возможен флэт в области 47.25, 46.45. Достаточно такая хорошая область. И здесь мы сможем отторговывать. Это что касается нефти. Вопросы по нефти у кого-либо есть? Если что, пишите в чат, изучим, посмотрим. По поводу S&P 500. Как вы видите, цена собрала позиции в районе уровня 24.50 и смогла взять обе цели, которые мы с вами ставили перед собой на предстоящей неделе. 24.70 и 24.75 ну буквально пару часов назад она взяла и опять точно такая же спекуляция на данный момент нету предпосылок <coughs> нету предпосылок к закрытию позиции то есть мы не видим большого объема тем не менее я бы пока постерегся вот с этих уровней искать покупки лучше подождать наиболее интересная Наиболее интересный уровень покупки это 24.57.50. Под вот этой большой проторговки, которая длилась практически 4 дня, это первый момент, второй момент 24.50. Вот с этих двух уровней я бы искал покупки. Для агрессивных покупателей я бы посоветовал уровень 24.60, 24, 60 50. То есть как я вижу ситуацию. Вполне допускаю, что вот в этой области начнется, начнется фиксация позиций, и цена может откорректироваться. А куда она будет корректироваться? Вероятнее все вот к этим трем уровням. Что будет дальше? Стоит посмотреть, я думаю, более детальный катализатор у нас может произойти на... Либо на следующей неделе, посмотрим там по новостям, либо через неделю на нонфарм. Возможно, катализатором сработает какая-либо информация из политики либо фундаментальных новостей по экономике. Будем посмотреть. Пока у нас план выполняется и я, я сейчас ожидаю коррекции. По золоту. Смотрите, золото у нас <coughs> смогло набрать позиции и сейчас вошла вот в эту область Существенную область по торговке, так? где мы накапливали свои позиции в апреле, а, в апреле, в июне, в июле. На данный момент я ожидаю, что уровень 1245, 1247, ну, крайне, я думаю, 1250 смогут удержать позиции. То есть сейчас идет, возможно, набор, даже невозможно, сейчас идет набор продаж. Сейчас идут манипуляции с рынком, да, показывают, что рынок у нас растет и что нужно заходить в покупки ритейлу. Тем не менее, первый же уровень 12.45 не дал цене закрепиться выше. То есть уже цена в принципе откатила. Посмотрим, как закроется цена завтра, точнее как она сегодня закроется и в принципе уже завтра. От уровня 12.45-12.47 а, можно будет уже присматривать продажи. Опять-таки аккуратно, потому что сейчас а, золото немного нервное и может вынести. В любом случае я ожидаю, что из этой области мы наберем позицию и пойдем как минимум. Первая цель 12.28, это такая промежуточная цель 12.20-12.15. Основная глобальная цель, я вижу, обновление Алоэ 12.00. Сможем закрепиться ниже, это тогда уже у нас открывается путь вот в эту область. Опять же, многое будет зависеть от мнения инвесторов, как только они поверят в доллар, как только Джанет Елен даст такие, скажем так, предпосылки, намекнет, что процентная ставка будет повышена третий раз за год, то доллар наберет, скажем так, массу и начнет рост. Как результат, иена, евро и золото будут падать. Это что касается золота. По поводу евро. Мы с вами мы с вами говорили о том, что Евро необходима небольшая коррекция, то есть будет небольшая коррекция. В первую очередь я видел уровень 1.15700. Как мы видим, евро сходило чуть ниже, сходило практически к 1.15. И достаточно хорошим импульсом ушла наверх. Наша приоритетная цель была 1.17. Что ожидать сейчас? В первую очередь я ожидаю возможного добывания 1.17-1.17205 какой-либо консолидации, возможно, отката. Посмотрим, опять же, к совету, как и по золоту, посмотреть, как закроется сегодняшний день. Допускаю, что будет откат, что силы покупателей не хватит на этой спекуляции. Я допускаю, что вся эта спекуляция происходит как раз-таки на том, что сказал Марио Драки во время выступления своего. Так что <coughs> я думаю голову инвесторов могут немного протрезветь, то есть мы увидим консолидацию и уже потом добой. Что касается возможных покупок. Наиболее логичные техничные уровни это 1.16280 и 1.15900. Это наиболее техничные уровни. Третий уровень он уже не такой техничный это у нас 1.15700. А, наиболее интересный уровень вот эта область, где у нас было закрытие позиций, и допускаю, что как раз таки из этой области мы можем видеть коррекцию и дальнейший лонг на добой Примерно это может выглядеть вот таким вот образом: откат и коррекция. Это, что касается на ближайшие два дня, возможно, даже уже завтра сможем среагировать. По поводу иены. Аналогичное движение, менее масштабное по сравнению с золотом, но тем не менее. Небольшая коррекция, точнее, такая собирательная коррекция, набор позиций перед выступлением и существенный импульс. Сейчас цена, обращаю внимание, находится вот выше. Вот так находится выше вот этой области. А, то, что мы здесь накопили, цена вышла из этого диапазона, поэтому по иене наш план вторника остается без изменений. <coughs> Движение вот в эту область. Наиболее, наиболее интересный уровень это 90-200. Дальше консолидация и возможный разворот. Опять же, смотрим на, на новости и уже по ним а, принимаем решение. Я думаю, как минимум обновление вот этого хая а, мы можем ожидать в ближайшие два дня. А, и, и дальше уже движение вот в эту область. А пока а, каких-либо разворотных формаций я не вижу. И единственное, что смущает, что не смогли мы вот этот хай обновить сразу на импульсе. Но посмотрим. В любом случае будем смотреть, как будет закрываться день. Если закроется хорошо, качественно э, и сможет преодолеть э, вот этот вот хай обновить, то будет совсем замечательно, по, э, с чем дорога вот в эту область полностью открыта. Это что касается иены. Что касается канадского доллара. Смотрите, завтра выходят важные статистические данные, поэтому будьте аккуратны. На данный момент канадец, как и остальные валюты и и золото движется наверх на слабости, <кười> <кười> на слабости доллара американского. Наиболее интересные у нас цели с вами были 0.8 и 0.8 0.250. То есть мы с вами рассчитывали, что будет небольшая коррекция. Набор позиций и уход наверх. То есть, ну, получилось немного по-другому. Зафлетили и уход наверх отработались от отбились скорректируясь от уровня 79 500 промежуточным был уровень сопротивления вышли обновили хай и пошли наверх смотрите то есть на данный момент мы видим незначительное кластерное вливание на сколько здесь 638 контрактов а пока оно у нас не существенно но, тем не менее остановить продвижение наверх может если мы не увидим Сегодня продолжение движения, скорее всего у нас будет вот такое накопительное движение в первую очередь. Вот к этому уровню 79500 он у нас выступает как уровень поддержки и от него мы смело можем искать первые продажи. Второй уровень, давайте сейчас посмотрим, Он находится чуть ниже. То есть в принципе вот такая область 445-79 79500 вот в этой области мы можем искать первые покупки так второй уровень ну чуть ниже находится 79.265 я бы я бы убрать в расчет не стал я бы взял чуть пониже вот этот динамик левел в районе 79.200 79.200 для меня было бы интересно более интересные покупки отсюда искать это что касается канадского доллара и теперь у нас на очереди фунт смотрите основной скажем так торговый момент торговый сигнал который у нас был это движение вот из этой области в область вот эту 1.30 1.2970 и конкретная точка входа 1.29.75. Смотрите, в первую очередь, этот торговый сигнал он. Это в принципе вся, скажем так, торговый интерес он у нас в первую очередь среднесрочный. стоп лосс у нас мы выставляем сколько На 45 пунктов порядка 282 долларов убытка возможного. И основной интерес у нас а, здесь, у нас консолидация или сразу разворот. И а, первая цель у нас 1.31, а, вторая цель 1.31.75. И основное движение вот в эту область, то есть все без изменений, все пока про отрабатывает по плану, это 1.32.75, 1.33. А, Допускаю, что на этом не остановится и возможно... А наша сделка продлится где-то больше, недели три, возможно. И основная цель 1.3450. На данный момент вижу вот такую цель по фунту. Вот, так что для агрессивных трейдеров я бы посоветовал искать подтверждение в покупке. Для более консервативных трейдеров я бы посоветовал подождать, когда мы обновим хай и дойдем до, первой, до второй цели 1.3175 и уже с коррекцией 1.31 примерно искал бы покупки. Это что касается у нас наших валют и о том, что мы говорили во вторник. В принципе все более-менее качественно отрабатывает, немного отвела нефть, но тем не менее те уровни, которые я вам показал, они отрабатывают, работают как сопротивление и как поддержка. Если у кого-то вопросы? Если вопросов нету, вот тогда мы на сегодня прощаемся. И до вторника. Всем спасибо, всем хорошего профита, всем пока-пока.